Казанский университет с рабочим визитом посетила делегация Республики Иран под руководством чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран господина Казэма Джалали. Гостей сопровождал проректор по образовательной деятельности Тимирхан Альшев.